Привет! В эфире «Универньюз». Подожди, подожди, ты же ведь еще не получил порцию самых стильных модных молодежных новостей. Расскажу тебе их я, Олег Скиданов, причем бесплатно, без СМС и регистрации. Устраивайся поудобнее, мы начинаем. В Челнах открыли первый школьный инженерный класс КФУ. В КФУ состоялось открытие конкурса «Лучший госслужащий РТ». Ученые Казанского федерального университета провели исследование термического режима. В Челнах открыли первый школьный инженерный класс Казанского федерального университета. Соглашение было подписано в актовом зале школы номер 41 набережных Челнов в присутствии ректора КФУ и мэра города. Подробности смотри в следующем сюжете.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 В Казанском федеральном университете состоялось открытие пятого конкурса «Лучший государственный гражданский служащий Республики Татарстан». В течение двух дней участникам предстоит пройти тестирование на знание законодательства и языков. Итоги будут подведены 6 ноября в День Конституции Республики Татарстан.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 В рамках симпозиума по прецизионной медицине в КФУ состоялась экскурсия по лабораториям вуза. Чем впечатлил приглашенных ученый медицинский кластер университета, расскажет наш корреспондент.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 Что будет, если средняя температура в Казани повысится? Ученые КФУ провели исследование, и все ответы вы узнаете в нашем сюжете. Ученые кафедры метеорологии, климатологии, экологии, атмосферы, института экологии, природопользования Казанского федерального университета провели исследование термического режима при Казани за 90 лет. Ученые проводят исследования, чтобы определить количество градусов, на которые повысится средняя температура через 100 лет. Климатические изменения... Они не столь страшны сами по себе, я имею в виду среднюю величины, а вот катаклизм, который они вызывают. И поэтому а их становится все больше и больше, они масштабнее, и наибольший и все больше и больше ущерб приносят вот эти катаклизмы, природные катаклизмы. Чем выше температура, тем они будут чаще возникать, тем больше энергии находится в атмосфере и прочее. С учетом возможных проблем к повышению средней температуры необходимо быть готовым. Для Татарстана, я считаю, важный момент является, конечно же. В первую очередь, видеть, как меняется температурный фон и использовать его, для, в первую очередь, для экономики и сельского хозяйства, для водного хозяйства, городского в том числе хозяйства. Артем Тупичко, Владимир Нелюбин, Универньюз. На сегодня обо всем рассказали, следи за нами в социальных сетях и узнавай больше вместе с Универньюз. До встречи!